Всем официальное здрасте, дорогие друзья! С вами снова я, Костя. И мне не надо теперь вставлять эту вставочку, в котором типа новое приветствие Супер Сегодня у нас самое нестандартное видео. Каникулы начались, но я до сих пор не могу снять видео. Аплодисменты мне, начались каникулы Да ладно! И все сразу побежали за подарками И все побежали покупать фейерверки И все будут так взрывать Но это не относится к теме нашего видео Сегодня 25 декабря И я записываю это видео да. Ну, я не готовлю к сегодня наше видео о карандашах, а конкретно об этих карандашах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять карандашей. Это не карандаш, Валетик. Это не карандаш. И это заставляет меня грустить. Потому что мы настолько бедны, что не можем купить себе нормальный карандаши. Ооо, ит это настоящий праздник! Что вы не А тут и марки в как это возможно? праздник! Главное любить себя! Con. но Britney потом lens, тебя заточили И мы маяли с этими карандашами Один туда укатился Эти тонны карандашей Косить карандашик карандаши, Эти карандаши Коробки с карандашами Около 9 миллионов Карандаши В чистом погоде Тут нет никакой логики Пойдем, нажимаем кнопку старт И мы перенеслись в другую комнату Потому что в той комнате ужасный ковер Поверьте мне, так будет лучше И давайте же начнем Что же нам надо для этого сделать? Для этого нам нужно Выставить все карандаши. Пошли дальше нам нам нам нам нам Солнышко! Похоже. Кто думает, что похоже, ставьте лайк. Теперь нам нужно разделить эти карандаши. Не, не вот так, а большой, маленький. Это важно. Одиноковый, смотри, жесть Одиноковый Эй! Отдай! Итак, мы распределили наши карандаши на маленькие Это важно! И что? Для чего же нам это нужно было Как я уже сказал, мы будем строить домики Складываем карандаши друг на друга под музыку и, если что, заранее извините, если видео получится слишком коротким. А? Я буду строить из больших карандашей, а Даша будет строить из маленьких. Но а сегодня режиссер. Итак, давайте начнем строить. Как это не так делать? Это вот, смотри, как я. Ну, вот так. Типа крест на крест. Что тут делает маркер? Что тут делает маркер? Не знаю. Испанец. Маркер мы все равно используем. Нет. Нет, нет, нет. <сёк> а -а -а -а -а, Удача не получилась. А у меня криво идет. У ну. меня тоже. А у кого ровно? пара ра ра -дам. такое спокойное что ли я не знаю у меня просто нет пока толковых идей но придумал такую довольно Ой. короче придумал такую идеечку индейку продолжаем нашу стройку я снова здесь стою и это видео такое Это видео такое предновогоднее, праздничное. Точнее, ну да, как бы это видео вы увидите на Новый год. А, а, а, а, они у меня ездят. Ну, ничего страшного, если видео будет коротким, ведь все же празднуют Новый год, и они смотрят мой канал. Или вы смотрите мой канал на Новый год. Напишите в комментариях. Абсолютно да. Напишите в комментариях. Смотрите, <просто kicked god> какой-то жесть. Жесть замок получился. Ну, а посмотрите, какие у меня маленькие карандаши без карандаша Готова. У меня готово, Продолжим смотреть как у Даши. Помогать я не буду Да, странно Правда, что ты с карерой разговариваешь Блин, у меня какая-то башенка Блин, клин! У тебя получится какой-то китайский замок Может, когда-нибудь еще будем снимать фильм какой-нибудь. А пока Даша работает, будем качать мышцы. <плес> Точнее, пол. <плес> <плес> Я устал. Теперь это какой-то китайский зам. Получается. <плес> смотреть просто на этот тварин. Так, а где бутылка воды? Сейчас я ее принесу. Это видео было бы не таким интересным. Просто построили замки. Это видео было бы не таким эпичным, если бы не. Портишь. и это видео было бы не если бы не <тан dunno> Если бы не Варбат, если бы не Если бы не это начинает надоедать Если бы не Если бы не Если бы не Если бы не Если бы не Если бы не Если бы не если бы не, если бы не, если бы не, я катался на сладе. -да -да -да если бы не, если бы не, если бы не, war pop flip challenge. Мы пульнем эти бутылки. И давайте же приступим! Не не не не не не не не не не не Не не не не не не! Итак, начинаем пылать. Супер Это было эпично! Эпично! Ищем где? Где же? Коробочка! Отстой! Это было... Это, это не какая-то там... Да? Коробочка! Начнем. Убираем карандаш. Теперь Даша научит плавить! Чуть не попал! Даша! Дай. Отстой! <смех> <смех> Идеально! 10 лайков ставьте 10 лайков и подписывайтесь на канал за карандашики и чтобы не пропустить мои новые видео подписывайтесь и ставьте лайки и нажмите вот тут вот рядышком с подпиской есть колокольчик такой нажмите да. и обязательно нажимайте на колокольчик колокольчик это самое важное вы понимаете сейчас новый год елка, подарки и что еще главное? колокольчик Обязательно нажимайте на колокольчик, если они у вас не нажаты. Обязательно нажимайте на колокольчик и подписывайтесь, и ставьте лайки, и пишите ваши комментарии под этим видео, что бы вы хотели увидеть в следующем видео, если вам это, конечно, захот захочется. А так, с вами был я, Костя и Даша, и мы прощаемся. И стойте самые активные пользователи попадут в следующий ролик. Их комментарии обязательно попадут в следующий ролик. Всем пока.